меня на самом деле переполняет <смех> впечатление и эмоции, потому что только закончили, я только получила заветный диплом. Очень много полезной информации, очень много упражнений. У меня, хотя я быстро читаю, еще осталось куча книг в списке, и правда было ощущение такое, что вроде бы и много информации, и в то же время она очень хорошо, качественно укладывается, я работаю психологом, соответственно, я и это сразу же встраивается очень качественно, очень хорошо. Анжелика – прекрасный педагог. Она очень душевная, очень теплая. И при этом действительно демонстрирует уровень профессионализма. Сложные примеры. Мы свои какие-то примеры приводим. Очень много бывает таких моментов, когда действительно ты не понимаешь, что очень хорошо это все показывает, рассказывает, раскладывает. И действительно смотришь, потому что, блин, просто, действительно здорово. И правда, семейная психотерапия, это работает. Если вы когда-нибудь планируете иметь семью, хотя бы попробовать, посмотреть этот курс, пройти стоит каждому.